I think the girls with the Всем здарова, ребят. Ну что, продолжаем обзорчик игры Stickman Master, и не все так просто, как кажется. Игра реально не знаю, мне зашла игра кайфовая. А, так сейчас делаю. добавлю немножко звука а, сегодня у нас будет обзор а, питомца решил все-таки питомца я сейчас буду его качать и открыл я наконец-таки арену на уровне а, 36 если я не ошибаюсь 33 когда проходишь по моему так я точно не помню открывается арена а, в общем после третьего лавала открывается она. А, арена по своему кайфовая сейчас мы до этого дойдем там вы имеете возможность сражаться с а, противниками но ну, она а сейчас будет небольшая прокачка расскажу вам есть питомцы а, в игре а, Довольно-таки немного их, но их можно тоже прокачивать, их можно улучшать и их можно в принципе без проблем получить, если вы будете выполнять вот ежедневные награды. Есть да, есть также дополнительно у вас ежедневные квасты, где вы тоже получаете плюхи, получаете гемы и самое основное, откуда берутся гемы, это достижения. Здесь чем больше у вас достижений, у вас будут повышаться ваши титулы, ранги. Как видите, максимальный типа год пятый, максимальное здоровье на 500, количество найденных предметов на 25, увеличить редкость найденных предметов. Ну то, то есть тут каждый лавел э, дает прокачку. Но сама суть, что здесь очень легко э, зарабатывать гемы, то есть для бездоната и, соответственно, потом можно купить э, героя и повысить его редкость возможностей, скажем так, дофигища. Разных плюх дофига. В общем, надо просто играть, смотреть, как обычно, рекламу. Вот награда за рекламу тоже ее надо забирать. Ничего сложного, скажем так, нет. Гемы здесь можно реально получать офигенно. Плюс есть еще копилка, где за минималку можно а, до 10 тысяч гемов получить, а потом это все потратить на нужные вещи. А, в общем, что по патам В игре есть я себе вчера забрал и начал прокачивать потому что я был как нуба с обычным есть вот такие вот питомцы у каждого питомца есть свои скиллы увеличивает это по моему экспишку опыт получаемый на 20 вы можете его сделать попытку то есть попробовать поиграть им этот увеличивает скорость атаки 5 секунд куда он 10 этот по моему дает э, до 5 секунд э, плюс 20 процентов дает отдает э, 5 секунд на 5 секунд куда он 10 процентов у меня питомец дает э, я выбрал себе такого под Почему? Потому что он э, Урон от атак ближнего боя Меньше на 20% всегда То есть стабильно Это очень удобно для фарма И в принципе по, по локациях, куда мы сейчас пойдем э, Он дает дополнительно бонус Моему герою Плюс э, Его можно качать И соответственно Улучшать этот бонус Вот повышение уровня заходим Так, что у нас тут Я вот это вчера только увидел, есть возможность продавать вот эти вот ресурсы, которые в этом добываете, до да? шмотки и обменивать, то есть прокачивать. Так, нам не хватит сейчас золота, надо зайти подфармить. Также у меня уже открылся благодаря випке авто бой, очень, кстати, удобная вещь. Ну, дальше там больше плюс будем рассматривать. Поехали сюда. Сложно. Я вот фанблю сейчас 3.11. Давайте даже boost. Автобой, это вы себе просто включили, но ну, и он сам себе все делает. То есть вы просто там, грубо говоря, полторы-две минуты отдыхаете. Вот у меня сейчас на автобою. Он сам себе воюет. Сам по себе. Вы потом просто автобой закончится забираете плюски это удобно тем что не надо сидеть и дрочить на каждом бою потому что реально фармить дофига надо я вчера целый вечер фармил фармил потом только увидел и открыл забрал копилку мелкую из копилки уже там дальше проотквался по прокачкам героя тут не так все просто. Я потом зайду отдельный видос, сделаю. Не так просто здесь качать. дофигище бонусов, дофигище всего. То есть тут вы сами прокачиваете шмотки героя, прокачиваете его скилл. То есть тут по прокачке просто дофигища разных возможностей. Каждый выбирает свой путь. Ну, это игра пока в бета-тесте. Я надеюсь, там не слишком громко, но орёт, у меня хотя бы слышно. То есть, пока пока все это на стадии разработки дополняют, но уже некоторые функции доступны. Вот Таким вот образом можно отключить авто, нажимаете, и вы уже сами там контролируете скиллы, как вы хотите их использовать. интересно как все это запалим дело. Сейчас пойдем на арену, покажу вам арену. Тоже прикольная тема, как они мы... запустили. Получили 105-й Так, выходим в карту мира. в принципе я так вкратце показал разобрались то есть можно питомца тоже ролить а, его бонусы точно так же как и бонусы на шмоте так вот видите зашли заходим в достижения вот у нас уже еще дополнительно считано. А, такс арена самое интересное на арене а, есть сезоны я так понял что уже недавно давно идут видите игра давно за каждый сезон, за каждую победу Вот за сегодня, за победу Можно забрать вот такие вот плюшки 10 раундов, сезонные награды Они, конечно, покруче И кто играет дольше, они могут тоже Позабирать определенные топовые Итемы, ну и вы можете подняться Так, сколько у меня там У меня 1500, 1700 Ну вот давайте с этим попробуем Вот у нас обновились Плюхи на арене, сейчас попробуем С вами повоевать Арена, это вы играете. Смотрите, против лучника попались. Ну, у него экиппмент. 28 лавел меньше. Но лучники мне очень зашли. Хороший прокачанный лучник моего а При условии, что он будет нормально двигаться, прыгать, он просто тупо будет разваливать. Вы к нему хрен подойдете. Ну, все зависит, конечно, от скилла, от того, как он ее прокачал. Но лук мне очень понравился. Так, что у нас тут есть? Сотый левел, 55 тысяч. Нет, ну на него мы нападать не будем. Он нас просто тупо разнесет. Попробуем вот этого. То есть, фан здесь тоже есть. Я думаю, дальше... Так, это мы против молота. Так, блин, как обычно... У меня, кстати, персонаж на уклон, видите, он меня блокирует еще. У него дамага вообще фигня. У меня просто зарунен, я специально подбирал шмот на дэп. Ну, у него атаки особо вижу. Не так уж он много. Его питомец сейчас даже добьет. Ну, вы можете убегать. просто стоять ничего не делать. Нет, здесь я жесткий жесткий тип вот таким вот образом набиваете себе очки и соответственно потом в конце сезона вы получите плюхи Пробуем в этом сезоне. Вот забираем ежедневные награды плюс 2000 а Монетки здесь фармятся довольно таки легко. Ничего, скажем так, сложного в фарме монет нету. Их надо дофигища. Но в плане прокачек, реально дофига. Я там постараюсь. Ого, нифига себе. Вот он. Вот вам и лучник. Вы ну, видите улучников. Улучников дамага дофига, но жизни маловато. Маловато жизни и маловато, ну, в принципе, дамага у них скорость атаки большая. А вот дамага, если нормальную бронь выставить, то они вам нифига не сделают. В общем, аренка это один такие, такой из таких, скажем, локаций, которые реально надо фармить каждый день. Так, 1800. Поехали, 29 лаву. Я просто на арене как бы, ну, второй день только сижу. Я понимаю, что для арены... А, подождите, у меня еще там У меня шмотки еще не Все, Я думаю, что зафигня. Такой же, жамот на арене, как и я. Видите, блокировки есть. То есть тут по прокачке героя по постелам тут отдельных пару видосов наверное надо будет записывать, потому что тут дофига всего. У меня просто шмотки я провтыкал Я снял для фарма специально. Так, есть. Сейчас будет получше. Я думаю, что мне не то. 1798. Ну, я стараюсь по максимуму брать тех, у кого ранг высокий, чтобы побыстрее и подальше э, забежать. Там пару дней осталось, в топ тысячу попасть в этом сезоне. Видите, он по мне миссует очень много. Ну, даже если попадает. Можно также на арене посмотреть шмотки. Вот у него тоже пад. У него пад на домах дракончик посмотреть шмотки вашего противника то есть чем он одет какие эквипа на нем так, давайте заберем плюс 3000 вот заходите и смотрите плюс 5 плюс 7 плюс 8 как он зарунен что есть но ну, это опять же потом я вам покажу кому интересно тут очень много всего я сам еще разбираюсь в этом. Так, получили опять достижение. Вот плюс 100. Гему. Золото за следующий будет плюс 200. Таким образом, копаются они довольно-таки быстро. Так, навык. Сейчас идем. я докачаю. Все, отлично. Вот. вот такие вот дела, ребят. Рассказал вам про питомцев. Реально, по прокачкам здесь... Дофига всего, и возможности в игре тоже дофига. В общем, пишите комменты, кто играет. Я думаю, надеюсь, скоро здесь будут и гильды, и будет что-то интересное. И будет возможность бегать фанинкс с другими. Игра пока развивается, но игра такая интересная. Не знаю, просто чисто, знаете, даже так на автомате поставил, развеется. От той же самой битвы за и правла вполне даже можно. Даже интересно фармить, потому что здесь по сборкам реально дофига всего. Все, всем удачи, всем пока.